Всем привет! Сегодня я хотела продолжить говорить про воспаление век, про то, что пугает, но на самом деле не так страшно. И первое, о чем я, конечно же, вспомнила, и то, с чем чаще всего обращаются, это отекшие опухшие веки. Что это такое? О боже, о боже! Вот, что с этим делать? Как дальше жить? Первое, естественно, что мы будем смотреть в такой ситуации, есть ли какие-то еще изменения. Потому что часто бывает, что веки отекают просто вот под утро, потому что жидкость скапливается в организме. И здесь, конечно, уже не совсем наша проблема. В такой ситуации я отправляю человека обследоваться к терапевту для начала и дальше уже смотреть, надо ли что-то с этим делать или нет. Если же я вижу, что это локальный отек век, то, конечно, с ним надо разбираться, почему это происходит, что это такое. А чаще всего локальный отек век бывает при аллергии и, как правило, сопровождается еще какими-то другими изменениями. То есть это зуд, это краснота, это красные глаза, это не только отекшие веки, но и слезостояние, это насморк, аллергическая ринарея. То есть это какие-то симптомы. И, как правило, человек сам тоже замечает, что у него вот опухли веки, что ему хочется их почесать, что хочется потереть, что глаза стали красные. То Это, в принципе, признаки аллергии. Про аллергию у нас есть видео, которое можно будет посмотреть по ссылке в описании. Я там более подробно об этом рассказываю. Что еще может быть у нас связано с отечными веками. Естественно, это предвестники каких-то воспалительных изменений, то есть это предвестники ячменя или халязиона. Как правило, ячмень не выскакивает прям сразу шариком. Сначала появляется припухлость на веки покраснение и неприятные иногда болезненные ощущения. Иногда просто ощущение, что что-то мешает. А дальше по мере назревания холязиона мы можем прощупать маленькую горошинку, плотную достаточно болезненную. И в такой ситуации, конечно, мы лечим непосредственно холязион. Как его лечить, это тоже целая история. Можно лечить его терапевтически, можно его пытаться сразу удалить. А иногда можно уколоть дипроспан прямо в веко, прямо в холязион. Дипроспан это противовоспалительный препарат. Длительного действия хватает его, как правило, на неделю он довольно быстро снимает воспаление и лечит. Иногда после этого не надо уже ничего удалять. Что еще может быть у нас на веках? Почему еще они могут быть отечными, воспаленными, красными, помимо аллергии? Это, естественно, какие-то сосудистые изменения. То есть мы всегда смотрим, нет ли каких-то мелких сосудистых изменений на коже века. А иногда бывает, что родители приходят с ребенком, у которого на веке красное пятнышко, и спрашивают, что это. Если ребенок маленький, если ребенку от рождения 3-6 месяцев, то это может быть гемангиомы новорожденных. Они очень часто бывают на коже лица, на веках вот, и, как правило, проходят с возрастом. Их надо очень внимательно наблюдать, потому что есть гемангиомы новорожденных, которые сами рассасываются, а есть гемангиомы, которые характерны при синдромах различных, например, при синдроме казабаха Мэрит, вот, при которых они начинают активно расти, и это, конечно, уже проблема более серьезная ее надо лечить у гематолога. Поэтому мы стараемся таких родителей успокоить, сказать, что ничего страшного, но всегда наблюдайте. Причем, как мы можем наблюдать? Ребенок же растет, соответственно, и пятно будет тоже меняться. И в этой ситуации нам на помощь приходят самые два простых способа. Это линейка и фотоаппарат. То есть, когда ребенок спит, мы можем приложить линейку к этому красному пятнышку и просто сфотографировать и посмотреть, меняется оно в течение там, месяца в размерах или не меняется. Если оно не меняется или слава богу все нормально если оно начинает расти а уж если это видно невооруженным глазом что пятнышко начинает у нас активно расти то это повод обратиться конечно уже а, либо к сосудистому там, хирургу, либо еще каким-то смежным специалистам, которые занимаются данной проблемой и пройти уже обследование. А с чем еще у нас могут быть связаны красные веки? Конечно, это большая тема блефоритов, это блефориты связанные с различными заболеваниями, это могут быть блефориты а, инфекционного характера, это могут быть блефориты, опять же, аллергического характера, это могут блефориты быть демодекозные. Демодекоз век – это целая отдельная ситуация, которую надо лечить совместно не только офтальмологу, но и дерматологу, поскольку демодекоз никогда не живет изолированно только на коже век, только на ресницах, он всегда чаще всего живет еще и на коже лица. И даже на лице его зачастую поймать гораздо проще, чем на веках. Для лечения, для профилактики, если вы подозреваете у себя на фоне покрасневших глаз, покрасневших отечных век, если вы подозреваете, что у вас демодекоз, а это можно заподозрить по зудящим ощущениям в уголках глаз, изолированных в или во внутреннем углу, то тут мы можем для профилактики использовать для блефарагель 2. Как правило, он не вызывает никаких аллергий, за редким исключением, и совершенно спокойно подходит практически любому человеку в любом возрасте. Если мы сомневаемся, есть у нас демодекоз или нет, то лучше, конечно, обратиться к специалисту. Специалист посмотрит, сделает анализ, возьмет реснички оценят есть там кто-то живет там кто-то или не живет а бывают другие виды блефоритов особенно они часто встречаются у пожилых людей это как правило инфекционные блефориты связанные с обсеменением бактериями просто век такие блефориты как правило сопровождаются гнойным отделяемым появлением шелушения корочек вот язвочек на веках это конечно более тяжелая уже терапии мы подключаем антибактериальную терапию и можем вплоть до системной антибактериальной терапии подключить и, и соответственно лечение уже более длительные иногда две недели месяца то и больше в среднем профилактическая терапия может затягиваться и на три месяца и конечно здесь будет системный подход и очищение грамотное с помощью блефор салфеток или блефара вот успокоение кожи века антибактериальные естественно мази различные и это будет надо постоянно будет наблюдать соблюдать правила гигиены и третья очень неприятная ситуация при которой века может опухать это на самом деле герпетические изменения. Они тоже проявляются не сразу визикулами характерными на коже, но мы можем сначала их заподозрить по красному веку, отечному. Особенно, если у вас перед этим у пациента были, или у вас, или у пациента были какие-то высыпания на губах, или в зоне стандартной, где у человека высыпает герпес. Потому что, как правило, он высыпает в одной и той же точке. У кого-то он находится в этих окончаниях и высыпать на, крыло, на крыле носа, у кого-то на кайме губ. Причем с одной и той же стороны. И здесь, как правило, мы можем заподозрить ассоциацию, что у нас сначала высыпало где-нибудь на губах или на носу, а потом появилась красное века, и мы ждем. Мы ждем, мы не можем сразу назначить противовирусную терапию, если у нас сейчас нет герпетических характерных высыпаний. Но мы всегда держим это в голове, что они могут быть. Поэтому если мы видим характерную красноту на веке плюс визикулы на веке, мы сразу же начинаем противовирусную терапию. Обязательно противогерпетическую терапию терапию, в том числе системную, то есть я как офтальмолог имею право назначить системную терапию ацикловиром или другими противовирусными препаратами и, естественно, местную противовирусную терапию. Это не будет отменять гигиены и ухода. А что еще характерно для таких высыпаний, они очень болезненные, то есть к ним реально очень неприятно тяжело дотрагиваться, это больно. Поэтому можно использовать также местную противовоспалительную терапию, но надо всегда помнить, что все все средства, которые мы используем при вирусной инфекции, они скорее будут не гормональными, поскольку гормональная терапия снижает местный иммунитет и провоцирует еще ускоренный рост, скажем так, вирусных частиц. Поэтому гормональная противовоспалительная терапия плюс противогерпетическая терапия позволят, быстро достаточно достигнуть результата. Ну и, естественно, никогда нельзя заниматься самолечением. То есть если вы видите у себя красные опухшие веки, покрасневший ресничный край века, выпадение ресничек, какие-то язвочки, еще что-то, естественно, лучше сразу обратиться к врачу, а не пытаться лечить это какими-то там компрессами с травками, еще какими-то народными рецептами, поскольку можно сделать только хуже. Поэтому всегда советуйтесь со специалистом и будьте здоровы.